Всем привет, на связи Хаос. Сегодня мы покажем вам, как выглядит одно из старейших предприятий судостроения и судоремонта. 179 судоремонтный завод. 179-й СРЗ был создан в 1910 году как ремонтная база судов Краснознаменной Амурской флотилии. Позже завод приступил к строительству новых судов, таких как самоходные баржи проекта Т-4М, плавучих металлических причалов проекта ПРП-5260. Корабли, охраняющие границы империи, а позже Советского Союза по реке Амур, в большинстве своем ремонтировались именно здесь. Основой ремонта мастерских стал плавучий док водоизмещением 1000 тысячи тонн. Это уникальное по надежности приспособление до сих пор в строю. За более чем вековую историю дока, главное изменение конструкции в него внесли, когда заменили паровые насосы на дизельные. Плавучий док продолжает верой и правдой служить судостроителям. На ремонт в него очередь на полгода вперед. В период с 1926 по 1940 год мастерские выполняли текущий капитальный ремонт и модернизацию кораблей и судов Амурской краснознаменной военной флотилии. Главная компетенция завода – ремонт дизельных высокооборотных двигателей, которые дают под ракетным, противолодочным и другим быстроходным кораблям. В 1964 году был сдан в эксплуатацию цех по ремонту дизелей типа М50 и М500 Ленинградского завода «Звезда» общей площадью 1700 квадратных метров, в настоящее время составляющая основу производственной базы завода. Цех оборудован производственными мощностями с испытательными стендами, которые делались и монтировались под заказ. Завод является единственной ремонтной базой в Дальневосточном регионе, как в гражданском, так и в оборонном секторе предприятий, способной выполнять ремонт дизельных двигателей типов М50, М400, М500. Потребность флота в ремонте этих силовых установок острая. К концу 1998 года на заводе, где когда-то трудилось больше тысячи судоремонтников, численность работающих составила всего 360 человек. Но пока жив флот, живет и завод. Предприятие сумело выжить. В 2008 году вошло в состав Объединенной судоремонтной корпорации. После сложного периода предприятие постепенно становится на ноги. В 2014 году началось возрождение – был погашен долг по исполнительному производству, закрыта задолженность по налогам и сборам, а главное, были заключены договоры на долгосрочный период. Сегодня 179 СРЗ входит в Дальневосточный центр судостроения и судоремонта. В год здесь ремонтируют до 30 дизельных двигателей, в планах развивать предприятие, увеличить количество рабочих мест и расширить ассортимент производимых работ. На этом наша экскурсия заканчивается. Будем очень рады увидеть обратную связь в комментариях. До новых встреч!